Всем привет! На основе уже имеющихся знаний придумал вот такую схемку повышающего импульсного преобразователя на базе легендарной микросхемы NE555. Данная схема не содержит каких-либо дефицитных деталей и простав в повторении. Итак, давайте начнем по порядку. Первое, что мы видим на входе терморезистор. Параметр данного терморезистора не столь критичен. В моем случае стоит терморезистор два два с половиной ом на 5 ампер он ограничивает пусковой ток поступающий на схеме при зарядке конденсаторов как по входу так и по выходу это такая черненькая деталька которая практически всегда встречается на высоковольтном входе компьютерных блоков питания она обязательна. если пренебречь данной деталью то может выходить из строя как сама микросхема так и силовой ключ фильтр по входу и фильтр по выходу из двух конденсаторов я поставил керамику 47 нанофарада как по входу так и по выходу первый конденсатор можно ставить до 100 нанофарад желательно пленку они служат для сглаживания высокочастотных помех если вы на данной схемы питаете просто светодиод то ими можно пренебречь то есть исключите из схемы и этот входной конденсатор C1 и C5. Электролит по входу 100 микрофарад и по выходу 100 микрофарад. Можно ставить до 1000 микрофарад. То есть я заранее поставил полноценный фильтр, чтобы данную схему можно было использовать как для питания светодиодов, так и акустических усилителей. Дальше мы видим ограничительный резистор двухватный на 10 Ом. Его желательно тоже ставить, чтобы снизить нагрузку на саму микросхему так как токи здесь не хилые r4 r2 c3 c4 это уже обвязка самой микросхемы конденсатор c3 10 нанофарад для стабильности работы микросхемы и все остальное частота задающая цепочка настроенная на 50 килогерц рабочую частоту ограничительный резистор затвора силового ключа я поставил на 10 ом, можно в принципе ставить до 30 ом. и переходим к силовой части нашего преобразователя l1 дроссель я намотал примерно 30 витков проводом 2 миллиметра и силовой ключ да сам сердечник ферритовое кольцо взял от дросселя групповой стабилизации из компьютерного блока питания силовой ключ можно использовать самый популярный и rfz44 чуть ниже тут есть списочек компонентов там я указал и rf3205 это мощный полевой транзистор стоком на 100 ампер с таким транзистором мощность на выходе составит порядка 150 ватт сток и исток силового ключа защищен денистром вд 3 полтора ке 12 са этой деталью в принципе можно пренебречь но тогда не исключается шанс пробоя транзистора диод vd1 быстро ультрабыстрый быстрый с током 10 20 ампер ну про выпрямительный фильтр мы уже говорили изначально я собрал схему без терморезистора без тока ограничивающего резистора микросхемы и без защитного денистра да кстати диод в vd1 здесь можно применить диодную сборку шотки изначально схема выглядела иначе не было защиты vd3 на полевике не было тока ограничивающего резистора R3 2 ватта на 10 Ом и не было терморезистора. Схема в принципе работала, но это если нагрузку подключать заранее, и вход тоже подключать заранее через, например, тумблер, где везде уже у нас надежные контакты Но и то, как показали тесты раз 10 схема вроде включается работает а потом в какой-то раз при включении либо выгорает микросхема либо пробивает силовой ключ либо вылетает диод vd1 это связано со скачком тока при зарядке конденсаторов да и к тому же сама микросхема таймер 555 не имеет никаких защит и это не специализированная микросхема для этих целей и она очень чувствительна ко всякого рода сплескам, особенно по току, да и по напряжению тоже. Потом в схему я добавил вот этот ток ограничивающий резистор на 10 Ом 2 Ватта. Работать стало лучше, но все-таки иногда микросхема выходила из строя, как и силовой ключ. В следующем я добавил R1 терморезистор подключая схему прислюнив провода к аккумулятору возникают не только всплески потоку но и искрения при слабом контакте этого боится микросхема стала работать с терморезистором схема еще лучше уже и всплеска нету и искрение при стыковке проводов практически пропала в общем нормально и чтобы далее уже не испытывать судьбу я добавил vd3 защитный так называемый диак прошу особо не обращать внимание на надпись led driver 100 ватт мощность будет в первую очередь зависеть от габаритов дросселя и диаметра обмоточного провода и также от мощности силового ключа применив более мощный силовой ключ или линейку силовых ключей с более мощным дросселем мощность можно поднять до пол и выше вот перечень компонентов. Так давайте перейдем к железу. Ссылку на эту схему в хорошем качестве я оставлю в описании. Хотел также в схему добавить защиту от переполюсовки, но потом при тестировании случайно перепутал полярность подключения на входе. Схема затрещала, засветила, но пока я сообразил, что перепутал провода, она не вышла из строя. И также защита от Кз на выходе так как это обратноходовый преобразователь схема также не критична и короткому замыканию поэтому защиту от переполисовки и от короткого замыкания в схему я добавлять не стал так как считаю уже это лишним это только лишь усложнит и увеличит габаритные размеры и так вот он сам преобразователь здесь мы видим неаккуратно намотанный дроссель я не заморачивался и взял экспериментально, видно, тут еще средняя точка из проекта сверхнизковольтного мощного преобразователя. Вот я сказал, что деталька черненькая, но забыл, что в моем случае здесь терморезистор зеленого цвета. В момент подключения схемы его сопротивление составляет в зависимости от параметров терморезистора в моем случае 5 Ом. терморезистор начинает быстро нагреваться и его сопротивление падает до 0 что как раз и необходимо для зарядки наших конденсаторов по входу и по выходу тут сама микросхема с обвязкой он двухватный ограничить только ограничивающий резистор силовой ключ защитным денистром и мощная сборка диодов шутки вот в принципе и все при таких вот для сравнения зажигалка небольших размеров вот она все запаковывается в коробочку от китайского блока питания такая внушительная мощность причем да и не показал что охлаждение у меня пассивное. вот радиатор снизу схему гонял очень долго критически ничто ничего не перегревалось напряжение и ток в данной схеме фиксированы ну как я уже сказал ранее для питания мощных светодиодов или усилителей к схемам преобразователей с регулировкой выходного напряжения и тока мы перейдем чуть позже и они уже будут базироваться на специализированных микросхемах чтобы посмотреть чистую мощность на выходе я подключил вот метр к выходу нашей схемы и в качестве нагрузки 100 ватный светодиод запитывать схему будем от автомобильного аккумулятора светодиод я направлю в сторону чтобы не засвечивалась картинка так мы видим 92 ватта 90 ватт то есть я ну, подобрал такую мощность чтобы светодиод не нагружался по максимуму сейчас схема работала просто аккумулятор просто от аккумулятора если сымитировать пуск от автомобильной сети то есть подключить зарядку к аккумулятору то мощность возрастет до 120 ватт если вы собираетесь питать 100 ваттный светодиод от бортовой сети автомобиля то лучше применить ключи на не на 100 ампер как и рф а обычный и z 44 и мощность будет примерно станет поменьше примерно 100 ватт ну или можно это дело подрегулировать дросселем, чуть более меньше чуть более меньше сердечник либо меньше диаметром провод сейчас я подключил ваттметр непосредственно к аккумулятору и на выход ваттметра подключил вход нашего преобразователя сейчас он работает на холостом ходу мы видим что схема практически ничего не потребляет на холостом ходу по крайней мере ватт метр этого не фиксирует на выходе у нас получилось 92 по моему и 8 ватта округим 93 ватта чистыми на выходе теперь посмотрим что у нас на входе подключаем схему точнее светодиод почти 88 ампер 94 ватта то есть как мы видим кпд очень высокий и это конечно же радует сейчас я подключу плюсовой провод к мультиметру и мы посмотрим напряжение на холостом ходу вот 51 вольт ровно обратите внимание что напряжение Довольно стабильно держится и не плавает туда-сюда. То есть это напряжение подходит как для питания усилителей, так и для питания мощных светодиодов. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!